Трафареты «Сокол», клавиша «Enter», открываем картинки, находим нужную, переходим, еще раз нажимаем, помещаем по центру, делаем «Print screen. открываем программу, щелкаем по рабочему полю, вставляем «Ctrl V», клавиша «0», графика, обрезка, произвольная форма, обкалываем, не доходя первой точке, делаем последнюю клавишу «Enter» выделение, задаем предварительные размеры 150 мм, клавиша 0, открываем интеллект дизайн, задаем два цвета, соглашаемся, соглашаемся, проходим вверх по картинке правой клавишей, скрыть, выделяем все, Ctrl-A, красим коричневый цвет, щелкаем в стороне, выделяем нужные элементы, удерживая клавишу Ctrl, красим черный цвет, Закрыть цветовые узлы, выделяем все черные элементы и перетаскиваем вниз. То есть будут вышиваться сначала коричневые элементы, а потом черные. Еще раз все выделяем Ctrl-A. Уточняем размер. 150 мм. Клавиша Enter. Клавиша 0. Сохраняем на флешку и бегом вышивать.